Я снимаю вам линзочку, можно забрать подбородочек, убираем. Если отслойка сетчатки все же произошла, но заболевание находится на начальной стадии, пациенту поможет пломбирование. В отличие от предыдущего метода, где сетчатку припаивают изнутри, эта методика, наоборот, прижимает оболочку сетчатки с внешней стороны. Входить внутрь глаза для этого не нужно. Врач снаружи от места отслоения устанавливает специальную пломбу из мягкого силикона, которая придавливает наружную оболочку глаза к сетчатке и блокирует таким образом разрыв. Как только отверстие в сетчатке закрывается, зрение начинает восстанавливаться, и занавеска исчезает. Если человек с отслойкой сетчатки вовремя не прооперирован или прооперирован неудачно, то отслойка сохраняется и продолжает развиваться. Кроме того, в стекловидном теле начинается так называемый полиферативный процесс. Об этом мы говорили в начале программы. Это тот самый момент, когда в каркасе стекловидного тела появляются жгуты, стягивающие сетчатку к центру глазного яблока. Хирургу необходимо очистить поверхность сетчатки от жгутов. И когда стекловидное тело будет отделено, удалить его из глаза полностью. В такой ситуации требуется восстановительная хирургия более высокого уровня, а именно витрактомия. Это одна из самых сложных офтальмологических операций. Дело в том, что приходится очень глубоко проникать внутрь глаза. Одно дело, когда речь идет о роговице или хрусталике. Это 2 миллиметра. И совсем другое дело, когда мы проходим инструментами через весь глаз. Это больше двух сантиметров. Кроме того, прямо за сетчаткой находится сосудистая оболочка. Поэтому для хирурга это поистине ювелирная работа. Такие операции могут проводиться как под местным, так и общим наркозом в зависимости от сложности заболевания и индивидуальных запросов пациента. Учитывая, что лежать, не двигаясь, придется полтора-два часа. Задача хирурга через точечные проколы войти внутрь глаза, очистить сетчатку и расправить ее. Всего основных инструментов три. Осветительный прибор, который, по сути, будет единственным источником света, так как операция проводится в полной темноте, чтобы было хорошо видно все, что происходит внутри глаза. Витриатом это скальпель, который находится в непрерывном движении. И слой за слоем удаляет стекловидное тело. И вот эта трубочка. Через нее будет подаваться газ, солевой раствор или силиконовое масло, который заменит собой удаленное стекловидное тело и создаст необходимое давление внутри глаза. Так, мы готовы. Осталось выключить Свет. Моя задача удалить стекловидное тело, добраться до сетчатки и расправить ее. Ветриатомом мы удаляем стекловидное тело, близко подходим к сетчатке. Мы стрижем все волокна стекловидного тела по максимуму, довольно близко подходя к сетчатке, но не касаясь сетчатки, чтобы не повредить ее и сосудистую оболочку. Если мы прикоснемся, то начнется сильное кровотечение, которое... Очень сложно будет остановить, и будет много серьезных проблем. Так, мы добрались до сетчатки. Вот видите, какая дырка на сетчатке? И мы ее отграничиваем лазером. В несколько рядов, вот аккуратно ставя такие микроожоги вокруг этой дырочки. И таким образом у нас сетчатка припаивается к подлежащей сосудистой оболочке. И в последующем уже не будет отслаиваться. И через эту дырочку жидкость не будет проникать под сетчатку. Чтобы она правильно прилегала к сосудистой оболочке, мы забираем всю воду, высушиваем воздухом, а вместо стекловидного тела наполняем полость силиконовым маслом. Все, мы закончили. Конечно, каждая операция, как и проблема пациента, индивидуальная. И чтобы добиться наилучшего результата, приходится подходить к процессу творчески.